Похоже, чтобы понять современное общество, одной книгой не обойтись. Занудные изречения. Кому они нужны? Люди заняты своей личной жизнью. Они погружаются в социальное окружение. Думают, что так и жизнь преобразится. Книжки, газеты, виниловые пластинки, радио, все это устарело, стало частью истории. Люди ищут более легкие пути для существования. Забывая о самом его понятии Что поделать? Старого не вернешь Ты либо плывешь по течению, либо оказываешься над ней Без возможности побороться за свою жизнь Моя обитель. Также не вписывается во внешний мир, как и ее водитель Куча книжек, и старенький компьютер Помни, как все это начиналось Машина, которая облегчит жизнь Принесет мне новые краски и возможности Первые игры Какое чудесное нововведение Такого не может быть, Ну вот стоит открыть глаза, Как из обычных задумок, таких как интернет и обычный компьютер, появился новый образ жизни. Теперь не интернет час нашей жизни, а мы частичка этой многогранной сети. Жаль, что выбраться из нее не так-то просто. Ладно, хватит ездить вам по Москве. Давайте перейдем от занудной теории, собственно, к самому мемульфиру. Основные мысли я передал, оставшиеся передадим между строк. Я не великий рассказчик, стараюсь лишь пояснить парочку основных изречений. Подключим воображение из старенькую видеокамеру. Знакомьтесь, это Рома. Рома не очень богат, поэтому внешний вид у него соответствующий. Собственно, как и окружающая его обстановка. Привет, Рома! Как дела? Потихоньку. Прекрасно. А чем ты занимаешься? Как обычно. Ясненько. Опа! Лови, Рома! Вкусно? А что это? Наша каждодневная пища. Не обращай внимания. Расскажи лучше, где ты работаешь. На почте. Ух! Похоже, посылка пришла раньше времени. Ах да, ты прав. Рома, такого не может быть. Почта так не работает. Да что это вообще такое? Куда, куда, куда ты уходишь? Какое стечение обстоятельств. Хотя больше похоже на плохой сцену. Если вы в восторге, то таких скетчей я постараюсь избежать. Пожалуй, порой мои мысли и вправду переходят за все границы. Да и юмор нельзя назвать потрясающим. Но это не проблема. Добавь пару спецэффектов, закажи рекламу и вот твое детище уже в топе. Но мультфильмы созданы для каких-то зарисовок, сценок, которые несут в себе определенную мысль, которые можно передать через юнер. Пустые разговоры не принесут пользы. Скучно, одним словом. Что думаешь, племянник? Даже не знаю. Так я и думаю. Заяц опять перепил. Да, из-за новых законов переживаю. Он ведь так и спится может. Да, ему только тайпо. И только ему. Ты о чем Забудь. Переживание. Огонь яркий горит. Да вот только стоит отвлечь внимание и потушить маленький, как все забывают о большом. Что поделать? К несчастью, большинству легче смириться. Вот так вот. Жизнь, она такая. Рассуждать о ней можно долго. Но я обычный старикан. У меня свои мысли и нравы. Кто захочет меня слушать? Мы все стараемся абстрагироваться от всей этой суеты. И я не вправе заставлять вас измениться. Так что, поприветствую вас напоследок. Добро пожаловать в общество!